Всем привет, ребят! С вами Дядюшка Техшоу! И сегодня у нас невероятно крутая подборка грузовиков, от которых ты точно офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну все, готовь вкусняшки и погнали! Mercedes-Benz Актрос. Мировая премьера нового флагмана линейки грузовиков Mercedes-Benz модель Actras была представлена в Берлине на выставке IAA в конце 2018 года. Впервые в мире в серийное производство идет уникальная система помощи водителю Active Drive Assist, которая полноценно может брать на себя управление в любом скоростном режиме, тормозить, ускоряться и поправлять траекторию движения. Кроме того, был протестирован и внедрен новейший интеллектуальный круиз-контроль, который работает не только на автобанах, но и на Селочных дорогах. Наружных зеркал теперь не будет. Система Actros Mirror MirrorCam использует две камеры заднего вида и два 15-дюймовых монитора для отображения пространства сзади автомобиля. Система безопасности используя активные камеры и радары заблаговременно снизит скорость, предотвращая столкновение. Новый Actros с обновленным мультимедиа-кокпит предлагает водителю уникальный уровень удобства работы и отображения информации на двух интерактивных экранах. Разработка дизайна интерьера нового Actros строилась вокруг водителя. В результате в чего был получен совершенно новый цифровой интерьер кабины. Renault Magnum 480. После своего появления на свет эта модель произвела своего рода революцию в дизайне кабин грузовых машин. Она получила плоский ровный пол и много свободного места. Кабина целиком и полностью отделена от моторно-трансмиссионной части, что кроме комфортного пребывания в ней обеспечивает еще и отличное положение при управлении грузовиком. Высота кабины составляет 1,87 метра, ширина 2,36 метра, глубина 2,02 метра. При всем при этом она не теряет и эстетической стороны. Специальная отделка условно делит салон кабины на четыре зоны: первая водительская с сидением на пневмоподвеске, центральной консолью, регулируемым рулем и отделением для напитков, вторая зона отдыха с поворачивающимся сиденьем и опорой для ног. Третье зона прием пищи с откидным столом, двумя сиденьями и холодильником. Четвертое зона сна с верхней откидной кушеткой и со складным нижним сиденьем, превращающимся в кушетку. Также интерьер Renault Magnum 480 подразумевает и комфортный нижний этаж для отдыха водителей во время длительных рейсов. Полезное пространство кабины этого грузовика, хоть и не выглядит масштабно со стороны, зато внутри производитель наградил тягач поистине широкими возможностями, благодаря чему водитель за рулем может чувствовать себя настоящим хозяином на дороге. Североамериканское подразделение Volvo Trex представило новый VML 2017 года. Он доступен в нескольких вариантах, включая версию с новым 70-дюймовым спальным отсеком. Отличительной чертой нового Volvo являются передние фары в стиле модели VMR и измененное положение вентиляционных отверстий. Версия в базовой комплектации получает автоматизированную трансмиссию iShift, которая благодаря сенсорам учитывает скорость, нагрузку и рельеф местности для определения оптимальной передачи. Volvo предлагает сразу четыре варианта компоновки спальных кабин для серии VML, которые получили интегрированные изогнутые шкафы, а также встроенную койку. Также впервые предлагается вариант отделки для моделей VML 760 и 860, которые имеют полный аэродинамический комплект, полированные колесные диски, комфортабельное сиденье и холодильник. Скания третьей серии – один из лучших грузовиков эпохи. Он производился шведской компанией с 1987 года по 1997 в сотрудничестве с компанией Saab. Третья серия оснащалась широким спектром двигателей и коробок передач. Потенциальный покупатель мог выбрать из ассортимента от 6-литрового мотора мощностью 230 лошадиных сил до 14-литрового V8 с отдачей в 500 лошадиных сил и 1600 нанометров крутящего момента. Существовали также версии с различными типами компоновки, капотной и бескапотной, ориентированной на заказчиков из разных континентов. Благодаря сотрудничеству с фирмой Saab удалось достичь хорошей аэродинамики, что положительно сказалось на экономичности автомобиля. Типод, не самое разрекламированное для широкой публики шведское предприятие N-Ride, решило продемонстрировать свою версию грузовика будущего, названного Типод. Он не имеет водительской кабины, а трейлерная база составляет небольшие 7 метров. Но, несмотря на компактность, машина способна выдержать максимальную нагрузку в 20 тонн груза. В качестве движущей силы для него выбран электрический двигатель, который хоть и снижает дальность поездки, зато не оказывает пагубного воздействия на экологию. Аккумуляторная батарея Типод расчёт Считано на 200 километров, что более чем достаточно для городских перевозок. Амбициозные шведы намерены уже к 2020 году выпустить около 200 подобных грузовиков и начать прокладывать новые пути исследования. Mercedes Future Track 2025. Радарные датчики, камеры и спутниковая навигация, а также система обмена информациями между автомобилями в потоке – все это в совокупности позволяет ему двигаться по маршруту без участия водителя. Робот уже прошел испытания на дорогах Германии. Этот грузовик оборудован диодной оптикой, которая сообщает другим участникам движения, в каком режиме осуществляется управление – в ручном или автоматическом. При использовании автопилота водитель может развернуть кресло и заняться своими делами. Например, по работать с планшетом. Future Truck 2025 не просто шоу-кар, а скорее взгляд в недалекое будущее, в котором автопилот позволит сделать использование грузовых автомобилей более безопасным и менее затратным. DAF FX Компания Daft представила новое поколение грузовых автомобилей серии CF FX под названием Pure Excellence, которые стали на 7% экономичнее и комфортнее из-за улучшенной аэродинамики нового противосолнечного козырька, а также элементов решетки радиатора и боковых спойлеров над фарами головного света. Грузовики CF доступны в роскошном исполнении Exclusive Line. Она включает переднюю панель и дверные карты коньячного цвета, кожаное кресло, кожаный руль. В кабине появился новый щиток приборов и блок управления высокоэффективной системой климат-контроля HVIC, которая отличается повышенной экономичностью. Установлен усовершенствованный тахограф с функцией обратного отсчета на экране бортового компьютера, оставшееся время работы, отдыха, новые кнопки управления освещением кабины, а также усовершенствованный пульт управления в спальном отсеке. По-прежнему в линейке модели Fix присутствует самая просторная в классе кабина – Super Space Cab с внутренним объемом 12,6 кубических метров. Лон Стар. Эти грузовики от Харли Дэвидсон предлагают новый уровень функциональных возможностей, имеющих свои оригинальные отличия от типичных магистральных американских тягачей. Большое внимание уделено комфортности водителя. Для этого кабина авто оснащена целым рядом нужных и полезных предметов обстановки. При этом удалось избежать загромождения ее пространства. Во-первых, рабочее место и зона отдыха в кабине разделены в спальнике деревянным полом. Кровать имеет механизм подъема и 42-дюймовый мягкий матрац Latoflex выпускается медицинской промышленностью, что является надежной гарантией его безопасности и комфорта. Кроме того, в кабине есть удобное вращающееся кресло, а в некоторых вариантах исполнения есть даже полноценный диван. В качестве развлечений присутствует радиоприемник, 17-дюймовый ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель и стереосистема, имеющая 11 динамиков, сабвуфер и усилитель. Кроме того, кабина может похвастаться наличием холодильника и выдвижного офисного стола, имеющего разъемы для ноутбука и прочей оргтехники. Lone Star HD оснащен уникальными элементами, например, его фары аналогичны тем, которые используются на мотоциклах. Впрочем, это не единственное сходство с байками. На Lone Star HD имеется множество логотипов Харлей. К этому стоит добавить колеса размером 24,5 дюйма, имеющие уникальные орехообразные колпачки на крепежных болтах. Накладки, выполненные из анодированного алюминия, круглые выхлопные трубы диаметром в 7 дюймов. Вообще, при создании грузовика Lone Star HD, особое внимание было уделено тому, чтобы придать ему оригинальный внешний вид и создать неповторимый имидж. Для этого были использованы приемы и элементы, обычно при создании автомобилей ручной работы. Например, это расположенное на передней панели циферблаты с козырьками. В то же время, внешний вид и дизайн авто, несмотря на его оригинальность, соответствуют строгим международным стандартам. Осенью 2018 года Кенворд продемонстрировал новую модель W990, которая пришла на замену легендарному ряду W900. Новинка спроектирована таким образом, чтобы максимизировать эффективность магистральных и региональных грузоперевозок. Самая шикарная версия отличается отделкой из черной и синей кожи, которая сочетается с глянцевыми элементами на дверях и панели приборов. В оснащение входит проворачивающееся на 180 градусов пассажирское сиденье, вращающийся стол для двоих и холодильник. Фирменная аудиосистема включает 320-ваттный усилитель, 10-дюймовый сабвуфер и 8 динамиков. Плоский телевизор диагональю 28 дюймов закреплен на поворотном креплении. В спальном отсеке нашлось место для шкафа и одежды, нескольких ящиков мелких вещей, и большое пространство под нижней койкой. Серия грузовиков от Mercedes-Benz с индексом NG выпускалась достаточно долго – с 1973 по 88 год. За время производства она подвергалась постоянной модернизации, но самая значительная была проведена в 1985 году. Ассортимент моторов состоял из широкой линейки – от атмосферного V6 мощностью 192 силы до турбированного дизеля V10 рабочим объемом 18 литров и отдачей 500 сил. Автомобиль также имел множество вариантов коробки передачи выпускались как среднетонажные, так и тяжелые версии грузовика. Nicola One Молодая, но амбициозная компания США Nicola Motor Company представила свое видение того, каким должен стать современный грузовик. Разработчики не стали ограничиваться полумерами и перевели модель на электротягу, что при современном уровне развития подобных технологий – весьма оправданный шаг. Запас хода новинки достигает 2000 километров, а мощность силовой установки в традиционном эквиваленте 2000 лошадиных сил. Полностью груженная машина способна разгоняться до 100 км в час всего за 30 секунд, что совсем недавно было хорошим показателем для массовых легковых автомобилей. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И всем пока!